Тим Бертон велик, но ну и великие ошибаются. Я простой смертный режиссер, снявший никому не интересные и Сейчас за 40 секунд раскрою вам глаза. Сюжет, герои, мотивации героев, особенно злодеев. Почти все в этом фильме настроено на детей 6-8 лет. А темпорит, манера изложения, эстетические выкрутасы, понятно, людям сильно старше. И из этого возникает так полюбившийся драматургам конфликт. Детям смотреть скучно, потому что действие развивается медленно, с излишней тягой к эстетству, а взрослым смотреть скучно, потому что сюжет слаб, герой очень картонные, мотивации их бессмысленны, злодеи злодействуют, герой стоит скучно. Но не заблуждайтесь, слабо это исключительно для Тима Бертона. Почти для всех остальных режиссеров это был бы гигантский успех. Удачи, пока.